Унигашима удаляется все дальше. Если он попадет в цветочную столицу, страна Вана будет... Мясо! Мясо! Нужно больше мяса! Мясо! Соломенная шляпа! БОЛЬШЕ МЯСА! Он уже съел всю провизию на корабле! В любом случае, его жизненная сила невероятна. Даже не верится, что он едва жив. Луфи! Луфи! Как вы сюда попали? Вы подобрали его в море? Мы услышали голос в море. Пошли в том направлении и нашли соломенную шляпу. Голос Луфитара тоже что слышал? Мамоновский суфи. Какая же удача. Ты и правда жив? Ты тоже упал. Мы сбежали от Кайды на воздушном змеище Нобу. Луфи! Чтобы позволить мне сбежать? Кику и кинемон на моих глазах. Оставь его на потом! Ты всегда был таким! Ты главнокомандующий, и это еще не конец! Перестань ныть! Пока мы не одолеем Кайда, это еще не конец! Луфитара! Я сказал, перестань плакать, мама! Ты будущий Сёгун! Отлично! Я хочу больше мяса! Соломин шляп шляпа становится слабым. Если он сейчас умрет, у меня будут большие неприятности. Если ты не победишь, мне не выбраться из этой страны! Уверен, это то, чего вы, ребята, хотите. Черт! Мама, доставь меня обратно туда. Превратись в дракона и подними меня, высь! Я одолею! Кайда!